Итак, друзья, всем привет. Надежда Новосельская, психолог, коуч, психотерапевт и интернет-предприниматель с вами на связи. Я обещала провести эфир, как зарабатывать, используя интернет, однозначно на путешествиях. И поэтому я сегодня постараюсь кратко, быстро, четко и понятно объяснить, что я имею в виду. Итак, смотрите. Во-первых, у каждого из нас есть большая проблема, и у меня такая была, что-то делать новое. Мы не замечаем, как мир развивается. Мы можем пользоваться, какими-то крутыми гаджетами. Наших детей мы заставляем приучать к тому, чтобы они изучали там, азбуку, всякое, всякую всячину с помощью планшетам и так далее. Но никому не выгодно людям дать инструменты в этом современном мире, как можно использовать те же гаджеты, тот же интернет, чтобы быть здоровыми и счастливым. Вот смотрите. Еще не так давно появились только сайты знакомств. Вот про отношения скажу. да. Сколько тренингов, сколько разных материалов в интернете и про эти сайты знаком столько всего говорят плохо хорошо там много придурков и мужчин и женщин да много недалеких людей много тех кто ищет действительно отношения но никто и люди так один раз зашел думает а там все плохо там все там такие рассяки виртуальщики только что маньяки только секса хотят на самом деле там есть люди, которые действительно ищут хорошие отношения. И я это знаю как психолог, как психотерапевт, потому что в этой теме работаю давно. Это, здесь нужно знать алгоритм, нужно понимать психологию, что выборка большая в интернете таких же вот этих людей, которые нам нужны там. На есть правила, практическая психология, опять же, как она работает. Ну, допустим, если там все такие придурки, да, как многие женщины говорят, и я с этим столкнулась, потому что много э там скамеров, там, э -э, недалеких, неадекватных, там, и так далее. Ну, поставь фильтр, сразу поставь фильтр, поставь на тех людей, которые тебе нужны. А я этому обучаю вот в своих тренингах. И там, раз, два, три, бери и делай. Нет, она зашла женщинами общаются, мужчины говорят, что женщины там, ну, в общем-то, тоже про нас говорят всякое. Женщины говорят, что все вот они такие рассеки А на самом деле надо просто понимать, кого ты ищешь. То же самое и здесь. Вы заметьте У нас э, меняется каждый день, каждый месяц, каждый там постоянно меняется там, новая серия каких-то гаджетов выходит. Все, все. Бигжим, покупаем какие-то новые фишки, начиная от машин, домов, там, дизайнера, дизайнерства в квартире. Вот все мы это используем. И мы это берем и используем, потому что это наши потребности. Поесть, одеться, да? А вот делать и зарабатывать, почему-то ну, реже люди туда идут. Чаще они там наблюдают за... Просто думают, что у них это не получится. У кого такое есть? Спасибо большое. Виктория, спасибо Оксана. В общем, девчонки, мальчишки, кто подтягивается. Почему я вам говорю о том, что в интернете можно построить свой бизнес? Смотрите, я как коуч, как специалист в психологии отношений, бизнес-тренер, психотерапевт. В общем, эту тему я прокачала уже достаточно хорошо офлайн на земле. Соответственно, в, в онлайн я с 2012-13 года. Вот Виктория Мюллер. Мы с ней вместе учились в Академии немецкого управления экономикой в Ганновере. И вот с этого момента я начала потихоньку-потихоньку разгребаться. Я не помню, Виктория, напомню, это был 2012 или 2013 год. Мне было очень страшно. Я ничего не понимала, я ничего не знала. Так, друзья мои, мне вчера исполнилось 59 плюс 1. Понимаете? И то я тут что-то делаю. Но большинство из вас просто наблюдают. Так вот, смотрите, почему вы можете это сделать. Во-первых, это несложно. Взять любой вид деятельности. Вы коуч, консультант, вы MLM-предприниматель, вы рисуете, вы вяжете, вы крестиком вышиваете, неважно. В вы любую деятельность можете загрузить, грамотно поставить из интернет. И там вы найдете своих клиентов, так же, как на в знакомств есть одни придурки, как мы говорим, многие говорят, да, и есть люди, которые вам нужны. Просто нужно правильно поставить фильтр. Если говорить про э, бизнес на путешествиях, которые я для себя выбрала и которых сегодня о нем сегодня расскажу, почему я... Спасибо большое. Спасибо с прошедшим днем рождения. Вы знаете, я его праздную всегда где-то с неделю. Это, получается, праздники, вот эти старый Новый год, щедривка, вот-вот-вот все. И у меня вот люди много поздравляют, поэтому я... Радуюсь всегда, благодарю и, и счастлива того, что вы и сама иногда поздравляю, позже выйду на страничку и, и тоже поздравляю позже. Через день, через два и через неделю. Человеку всегда приятно. Так что спасибо вам большое. Саша Черениченко, спасибо вам огромное. Так вот, 13 тринадцатый, спасибо. А теперь я тоже помню, Вика. Так вот, смотрите, снова перехожу к тому, к той теме, которую я сегодня заявила. Итак, что сегодня у нас, по сути, будет, о чем я сегодня хочу рассказать. Про то, что можно любой бизнес делать в интернете. Неважно, важно, занимаетесь вы строительством, или вы занимаетесь... Или вы логопед, или вы... В общем, любой бизнес можно построить в интернете. Но сегодня я сфокусирую ваше внимание на том, что выбрала я так как я много путешествую, мечтала всегда путешествовать, много стран увидеть и проводить, эм, проводить тренинги свои за границей, то я их проводила уже во многих странах. Я их провожу где-то с 2014 -го года. Думаю, почему один может, а я не могу. Что же могу? И вот так вот, обучая других, обучалась сама. И да, как я много путешествую, я знаю, сколько чего стоит, и я знаю, что люди сегодня тоже приходят в интернет. Вот скажите мне, пожалуйста, кому, выгодно, кому было бы хорошо? покупать выгоднее, чтобы накапливались вам баллы, чтобы вы могли приглашать на ту платформу, на которой сами находитесь, своих друзей, которые просто по вашей ссылке зашли на эту платформу, получили скидку, а вам компания тоже скидку заплатила тут же на карточку. Кому-то было бы интересно. Напишите мне. Ну, будьте честны с собой. И так вот, я много путешествовала, э, зашла в одну компанию еще лет пять назад, называлась она Swiss Helis, сейчас она Firefly. Я купила там дорогой пакет, и там очень крутые скидки. Компания, но я там не стоила, потому... двигаемся дальше. Ну, я предупредила, что связь в интернете очень... Не... Один из не... неудачных а, моментов а, в Египте, по крайней мере, в Кургаде да и в Шарме, в Шарме тоже слабый интернет. Дайте знать, как меня слышно. И, и видно. Поэтому вот в работе... В работе, значит, с, в интернете важно, чтобы был хороший интернет. Это факт. Потому что, когда интернет, интернет слабый, конечно, неудобно. ты сам теряешь мысли, и люди уходят, и не доверяют тебе. Поэтому мы двигаемся с вами дальше. Итак, смотрите. Дайте мне обратную связь. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как меня слышно. Как меня видно? Я вижу, что я в эфире. Так, есть, вижу. Спасибо большое. Ага. Итак, сегодня, продолжаю. Буду Будет выбивать, но вы уж, пожалуйста, не обессудьте. Предупреждаю, что буду стараться найти лучший интернет сейчас, пока в поиске. Так вот, смотрите, снова возвращаюсь к тому, что люди боятся. Люди, даже если зашли в какую-то работу в интернете, они быстро сливаются. Они сделали какие-то несколько шагов, они сделали какие-то первые элементы, и они сливаются, потому что не понимают, что в любом бизнесе нужна, нужна регулярность. В любом бизнесе нужна регулярность и постоянство. Вот у тебя не получается, ты все равно идешь. Дальше, в любом бизнесе нужно вкладываться. Вкладываться, еще раз вкладываться. Но чаще всего, когда люди идут в любой бизнес, они входят в него на эмоции. Спасибо большое, Анжелика. Есть, отлично. Они входят в него на эмоции. И первую какую-то сумму вложил, сделали вот как Анжелика, например. И как бы особо доходы... Надо, надо вкладывать, надо раскачиваться, надо инвестировать в раскрутку, инвестировать в рекламу, нужно постоянно мелькать, нужно не лениться, быть с людьми на связи. То же самое касается MLM-бизнеса. Я уже сказала, что так как я много путешествую, я для себя э, понимаю, что сетевая компания это круто, но понимаю, что в сетевых компаниях там часто надо навязывать, приставать. Кто работал с, из вас в сетевых компаниях? Например там BMW, Эмвэй, в там еще где-то. Напишите, кто из вас работал в этих каких-то компаниях. Или и сейчас работает. Я пробовала разные компании, и, и мне даже нравились и продукты, и там, где добавки, и косметика. Потому что я девушка не ленивая, я всегда ищу, как э, в этой жизни достойно жить, чтобы и зарабатывать, поэтому разбирала любую компанию. Конечно, научилась разбирать, что такое так называемые вот эти пирамиды, где пустышки, и что такое компания, которая предлагает хороший продукт. Ну, это несложно сегодня найти. Я думаю, вы не дураки. И я думаю, здесь не будет людей, которые скажут, что вот, вот здесь эта пирамида. Я с такими вообще не разговариваю. Почему? Потому что сегодня ну уже стыдно продвинутым людям э, рассуждать так. Потому что в интернете всего можно найти. Главное, чтобы тебе нравилось. Так вот, почему я зашла на сетевую компанию, которая в, э, на путешествия. Во-первых, я езжу, я знаю, сколько чего стоит. Во-вторых, э, я знаю, что только в сетевой компании можно выйти на пассивный доход за 2-3 года. Если кто-то сильно уже такой прокачанный, бизнесмены, хорошее мышление, трепеливость, деньги есть на продвижение, значит, вы выйдете за год на э, пассивный доход. Что такое пассивный доход, я думаю, все знаете. Кто знает, что такое пассивный доход, напишите, знаю. Почему в сетевом бизнесе можно выйти за 2-3 года на, на пассивный доход быстрее, чем в классическом? В классическом бизнесе это налоги, это материальные ресурсы, люди, реклама, склады, э, санстанция, ну, в зависимости от того, что вы делаете, да? Магазины. Это же столько, столько хлопот. Поэтому грамотные люди, они переходят э, с обычного бизнеса, которые ну, разобрались, тут разобрались, что к чему, задали вопросы, и не приходят на, на такой сетевой бизнес. Я тоже зашла, я не из инфантильных дурочек, которая зашла э, в сетевой бизнес, только потому что непонятно почему. Я тоже это знаю и так далее. И, изучила и разобралась. Так вот, почему я зашла? Потому что через интернет вы можете приглашать таких людей, которым интересно, которые уже готовы, надо их вам воспитывать. Вот вы заговорили про сайт знакомств, да? Если там полно придурков, маньяков и там на сексы помешанных, и там виртуальщиков, ну, мы таких не рассматриваем. Мы рассматриваем тех, кто хотят жениться, кто хотят семью. И, соответственно, выставляем фильтр. То же самое, когда вы работаете в сетевой компании. Что вы, на что вы смотрите? Вот в нашей в данном случае компании. Кого я приглашаю? Тех людей, которые им уста... они устали от... Работы на дядю в офисах, которые, где зарплата еле-еле, где тебе, тебе указывают, помыкают. Ты терпишь какого-то самодура только потому, что он начальник, потому что зависишь от него. Кого сюда есть? Какое здесь я рассматриваю? Умненькие мамы, которые в декрете. Чтобы не сидеть в соцсетях, в инстаграме, там, в других соцсетях и не заниматься какими-то подработками непонятными за копейки, а чтобы зайти уже и заработать на себя, построить свой бизнес. Кого я здесь рассматриваю еще? Кого я хотела бы обучать и взять свою команду? Кто хочет путешествовать? Кто хочет семью свою, Ну, если отношения уже остыли, например, да, в путешествиях, вот были мы в круизном, на круизном лайнере, наблюдала за людьми, пара поехала, значит. Она такая живая, сексуальная, красивая девушка, такая с суткими формами, ну такая красивенькая молодая пара, где-то им там 30 копеек мои обоим. Значит, она танцует, а он не хочет танцевать. Значит, э -э ну, дружки, дружки, дружки уже немножко поднадоели. Ну, видно так, понаблюдаешь, вот, как любой семье, все вначале хорошо, а потом э -э ну, какие-то нюансы, да? Вот она танцует, она там двигается, она танцует для него, попкой крутит. Он смотря, сначала пил там э -э или курил там, что там в баре стоял. Потом... Э -э Потом начал на нее обращать внимание, потому что она для него танцует. И я так наблюдаю и думаю, ну вот уже сегодняшний вечер у них будет другой. Понимаете? Эмоционально они сблизятся, сблизятся в сексе, сблизятся в каких-то своих, потому что они отвлеклись от забот, от хлопот, они поехали в путешествие. Так вот, почему для семьи вот эта тема путешествия и еще и заработка будет хороша, она объединит. Я как психолог понимаю, о чем это, да? Дальше. Если вы в поиске своего мужчины, где вы можете найти себе быстрее того же мужчины? Конечно, в живом варианте. Вы будете общаться. Мне говорят, а да как ты язык? Да вот так. Где переводчик? Я изучаю язык, где французское, где английское, где, где немецкое. И потихоньку-потихоньку рас, раскручиваю себя. А как иначе? Будешь сидеть и будешь стареть. Кого я еще рассматриваю? Молодых пенсионеров, которые только ушли на пенсию. У которых за головой еще порядка они не собираются стареть. Они те, которые вот уже говорят, ну, все. Нуки уже пора. Кого я еще рассматриваю? Тех людей, которые достало их сидеть и геморрой насиживать. Потому что если я смогла, то вы тоже сможете. Но вы не будете столько идти, как я шла. Потому что, смотрите, вы не будете бегать за, э за своими потенциальными клиентами или партнерами. У вас уже будет стоять чат-бот, у вас будут продающие посты, которые вот многие из вас ко мне приходят на консультацию, вот сейчас вы пришли. Я же вас никого за, за шею, за руку, за барки не тянула, правда? Вот так же будет и к вам приходить. Чуть позже научу вас делать вам вебинары. Будете проводить вот такие э -э эфиры. Что это вам дает? Вот если вы проводите эфиры, напишите, пожалуйста, в чате, что это вам даст, когда вы, допустим, начнете проводить эфиры. Ведь страшно. Страшно вот. Даже у меня есть волнение, у которой уже опыт, ого какой. -то. Вот страшно же выйти в эфир и что-то говорить, правда? Это тоже своего рода ораторское выступление. Это то, что страшно. Вот что вам даст, когда вы сможете прокачать себя? Ой, я уже почти ответила. но ну, ответьте, пожалуйста, сами. Что вам даст, когда вы начнете проводить эфиры, начнете э, мелькать больше в интернете, э, консультации проводить? Что вам это даст? Какие качества вы прокачаете? Отпишите, пожалуйста, в чате. Жду э, Викторию, Ирину, Анжелику, Елену. В общем, те, кто сейчас в чате, пожалуйста, напишите. Наташа Молнер. Вот какие качества вам э, ну, вы думаете, вы прокачаете, когда начнете общаться в интернете? Да, уверенность в себе, да, прокачаем страх, Мы станем уверены в себе, да, начнем говорить, да, вы больше будете к себе привлекать людей, да. И те, кто в поиске, значит, вас будут видеть не только на сайтах знакомств, вас будут видеть живую, настоящую. Знаете, сколько каждый день я баню людей, которые ко мне идут э, с друзьями, с предложениями разными и так далее. Есть и достойные мужчины. Ну, понятное дело, что я тут не буду про свою личную жизнь вам рассказывать. Но смысл в чем? Что когда вы уверены, когда вы нарабатываете новые навыки, вы становитесь другим человеком. А что здесь еще? Путешествия, которые… Вы берете с большими скидками Платформа э, В компании WMW AirLife Которой я сейчас работаю Она, это, как бы сказать там, э, Дает возможность Лучше, чем на букинге покупать Потому что букинг дает разницу Выплачивает вам, если вы нашли э, Если вы нашли Какое-то путешествие, например Нашли дешевле, чем у вас На нашей э, платформе Букинг платит разницу. Вы даете любому человеку ссылку в свой кабинет, человек заходит покупает дешевле нам, на 100, на 200 долларов, на 1000 долларов, мало ли там бывают такие тоже предложения, и вам эту разницу платит компания. Почему? Как вы думаете? Потому что компании выгодно, чтобы клиентов больше привлечь. Клиентов Постоянный клиент, он уже попробовал скидку один раз, ему нравится дальше у этого клиента уже какие-то баллы накапливаются и он в следующий раз снова, закоп... потому что там у него уже есть с... скидка в виде баллов в том числе дополнительно. А когда вы делаете бизнес, это значит приглашать не только пользоваться без этой платформы выгодной, а приглашать по тому принципу, который я обучаю э людей вот в этот закрытый клуб путешественников. И уверенность, раскованность принятия себя. Да. Спасибо большое, Анжелика. Конечно, потому что мы боимся, мы боимся что подумать, что скажут. А ты когда придешь на страх, ты делаешь, ты становишься, естественно, более уверенным и раскованным. А, это лидерство. А лидерство везде приветствуется. Лидер – это тот, который отвечает за свои поступки. Лидер, который отвечает за других. Ответственность берет больше. Лидер в семье, ли, лидер в бизнесе, лидер по жизни. Вот почему лидеры MLM. Почему я МЛМ-компанию уважаю? Потому что даже при том, при всем, что в, старом, э, в старых вот таких правилах нужно было доставать, э, надоедать назойливо, приглашать на эти без конца, на эти презентации. И то люди эти страхники проходили, проходили отказы, проходили через страшно, то с таким вот сцепились, э, сцепили себя и прошли эти страхи. Поэтому эти люди стали крепче, увереннее, они прошли страхи, понимаете? Почему я уважаю лидеров МЛМ? Сейчас намного проще, потому что у вас есть возможность ни за кем не бегать. Сейчас есть возможность через чат-бот, чтобы вам пришли только ваши люди. Вот так, как вы пришли сейчас. И этот чат-бот я вам помогу сделать. Да, я сама только сама, сама еще заканчиваю делать его себе. Это помимо того, что вы потом будете вебинары проводить и так далее. Но э, просто путешествовать, просто э, пользоваться скидками, этого мало. Вы можете найти где угодно, какой любой, ну просто где-то горящую найти путетку, через, через знакомого, через знакомого, через знакомого можете какую-то где-то что-то найти. Но это раз, раз, два раза в год поехали. А если вы меняетесь стиль жизни, понимаете? Здесь вы меняетесь стиль жизни. Потому что вам компания за то, что вы приглашаете людей, она за вам, вам платит. Многие говорят, я хочу построить свое, не в какой-то компании. Это интересная мысль. И мне она тоже интересна. А теперь смотрите, вот то, что делаю я психотерапия, коучинг. Мне это безумно нравится. И это стоит много моих затрат и нервов. И люди мне платят за это, потому что они выходят замуж, пробивают свои вот такие железобетонные потолки в голове, денежные потолки, да, страхи убираются. Мне это нравится. Но я знаю, как нормальный, адекватный человек, что нужно, чтобы было несколько источников дохода. И я также знаю, что, опять же скажу, что сетевой бизнес, если вы найдете хороший продукт, в данном случае я нашла, бизнес на путешествие он дает смотрите что он дает внутри компании которая уже создана создать взять купить себе фрайдшайтинг понимаете своего свое родное вращать им под крышей большой компании построить свой бизнес то есть вы показывая людям увлеченно свою жизнь свои путешествия то что вы делаете вот это а я не люблю путешествия да не путешествуй, просто другим предлагай давай пользу людям просто давайте пользу людям пусть тут муки кусают, тут комары ну это египет так что Извините. Вот. И ты таким образом даешь пользу миру, даже если сам не путешествуешь. Но мы сейчас говорим о путешественниках, которые любят путешествовать, говорим о деньгах, которые ты зарабатываешь. Теперь смотрите, какие деньги вы можете зарабатывать. Я скажу вам кратко сейчас. Кому интересно, отправлю презентацию, где-то там на полчаса, наверное, поймете весь расклад. Я расскажу здесь весь, весь кратко. Во-первых, вы имеете свою платформу. Вы можете сделать себе мини-сайт. Вот я сейчас буду своим партнерам помогать готовить им мини-сайт, чтобы у них был свой сайт. Вот человек зашел, он уже понял, кто, что, почему, какой продукт и так далее. Чат-бот, по которому будут приходить к вам люди, вы будете их, не будете их звать. Вы будете спрашивать, тебе зачем этот бизнес? Тебе зачем эти деньги? Тебе зачем эти путешествия? А ты знаешь, что нужно будет потрудиться? Если ты боишься, то я тебя брать не буду. Иди вон к Новосельской сначала, пускай на тебе страхи берут, а потом придешь ко мне в бизнес. Ну, к примеру, да? Поэтому вы мне тоже не будете никого особо уговаривать. Вы будете находить тех людей, которые вам будут интересны. Но, опять же, чтобы к вам люди приходили, вам нужно прокачаться самому. И поэтому э, я как коуч беру свою э, вот эту компанию и месяц я обучаю вас бесплатно. Люди, которые приходят в других компаний, чтобы я помогла им построить сайт, воронку, через чат-боты, там буду брать из них пару тысяч долларов. Ну, там отдельно мы проговариваем с каждым человеком отдельно, зависит от его основы. Те, кто идут вот со мной сейчас, мои партнеры, строить со мной бизнес, это путешествие, я помогу простроить страхи, как говорить, как общаться, как, как эм, консультировать открытыми вопросами. Не надо никому впаривать. Именно поэтому вы получаете себе коуча, когда идете со мной. Кому это интересно, поставьте, пожалуйста, мне. Пойти ко мне в партнеры, чтобы я помогла построить вам бизнес и помогла построить вам свои страхи. И месяц будете работать со мной бесплатно. Здесь есть мои клиенты, с которыми я работала. И знаете, что моя работа стоит достаточно дорого. Ну, опять же, дорого по отношению к чему. Смотрите, что вы хотите получить, да? Что такое тренды 21 века? Сегодня в, наших, в нашем плане было заявлено тренды 21 века. Смотрите. Я уже сказала, что интернет развивается, вы это тоже знаете. Мы просыпаемся, хотим в туалет, но большинство из нас открывает телефон. Кто так делает, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. ну это так, я это наблюдаю за людьми. Они и, и Млан, и Стар, они спят с телефонами, чего нельзя делать, и мы про это знаем. Но мир пришел, мы от него никуда не денемся. Поэтому напишите, пожалуйста, кто просыпается утром, первым делом загадывает телефон. Напишите. Просто осознайте то, что я сейчас сказала. Поэтому наша задача с вами – осознать для себя следующее. Первое. Если мы видим, что тренд 21 века – это какие бы ни были войны, какие бы ни были экономические потрясения, люди все равно хотят эмоции, они хотят радости, они хотят путешествий, они хотят... Поэтому люди, которые создают такие компании, они отслеживают то, что люди хотят. А люди хотят сегодня эмоции, и вы это тоже знаете. Поэтому один из особенностей, почему важно выбирать бизнес на путешествиях, это отслеживать тренд, то, что сегодня в тренде. Кто это понимает поставьте пожалуйста понимает дальше из выбирая компанию для путешествий э, а сегодня таких много потому что тренды трендами но э, надо самому тоже еще выбирать что тебе нравится правда если я зашла э, например я, я кстати еще одну компанию рассматриваю тоже сетевую это инвестиционная компания но там я еще изучаю надо изучить и потом туда зайду потом когда-нибудь вам расскажу да. э, так вот Нужно выбирать компанию. Сначала я зашла в компанию Incruiser. Потому что попробовав, попробовав круизный лайнер, это была моя мечта. И она осуществилась два года назад. Я сказала, вау, это, это что-то. Это самый крутой отель отдыхает, чем круизный лайнер. И я это попробовала. Я, э, по-моему, 17-е годы, если я точно, я уже не помню, я так много езжу, что я не помню. По-моему, в 2018 году я встречала в, э, в Штопгольме. Лайнер был просто сказочный. Я сказала себе, боже, я хочу, я хочу больше. И тут я хочу, записала себе, как я вас учу, да, вот пишите, записывайте свои желания. И тут мне буквально через полгода попадается на глаза круизная компания. Предлагают мне ее мои же клиенты, мои ученики. Я в этом мире с людьми коммунистерами, поэтому она все-таки приходит. Я посмотрела, круто все, инкрузис, да, все хорошо. Я зашла в эту компанию, заплатила 300 долларов. И пригласила, начала приглашать людей, и до сих пор еще люди там платят. И... Но я оттуда вышла, потому что я увидела, что там есть только круизные лайнеры. А компания MW Airline, американская компания, которая 6 лет уже на рынке, к нам она зашла в... в Восточную Европу, она к нам зашла в, в СНГ, Насколько я помню, с весной 2019 -го года. И, кстати, Ольга и Лабанова уже имеет более тысячи членов своей команды. И уже за да, месяцев 9-8 наверное, 8, вышли на доходы несколько, да не в несколько, а несколько десятков тысяч долларов в месяц. Это так вам к слову скажу. Поэтому я всегда рассуждаю если один может, другой может повторить. То есть это, это все реальная вещь. Так вот, как я выбирала? Я начала там тоже членские взносы каждый месяц, и я думаю, ну, пола, понятно, я буду себя откладывать, это будет мой, моя поездка, но там только круизные лайнеры. А MW AirLife там есть. И круизные лайнеры, и цена такая же, а то еще и ниже. И отели, и пакетные туры они сейчас под нас делают, потому что Восточная Европа любит пакетно, чтобы все включено было сразу. А, и отели, и какие-то и, и какие отдельные путешествия. И, и, и, и надо пригласить всего три человека, чтобы ты уже не платил свои э, вот эти вно, взносы членские. Потому что каждый месяц нужно платить 90 долларов членский взнос. Но ты платишь не просто там куда-то на ветер, там э, большая часть, я не знаю, сколько точно, но, по-моему, процентов 90 остается тебе на путешествиях, только маленькая часть где-то остается в компании. Ну, понятно, мы же взрослые люди, это не... Бесплатный сыр бывает только мышеловки, правильно? И это надо быть глупым, чтобы понимать, что тебе все просто так на шаг. И тем не менее там накапливается, по-моему, около года накапливается. Не буду врать, точно сама еще не забралась. Но я даже по ходу я по ходу разбираюсь, почему, потому что я точно знаю, что нужно работать. И чем больше людей ты приглашаешь, тем больше у тебя платит компания. Вот их первые три человека пригласил, по твоей реферальной ссылке люди пришли. Также начинают приглашать других, делают рекламу вот так вот в соцсетях, как делаю я, как вы будете делать, и у тебя команда растет. И от того, сколько у тебя, чем больше команда у тебя растет, которые приходят с тобой, а ты выбираешь только тех, которые тебе нравятся, то есть ты не всех берешь. Зачем, зачем тебе какие-то слабаки, которые ноют? Ой, сети, ухо, ой, пирамида. Ребята, гуляйте, сидите, зубрите, получайте пять образований, как одна женщина говорит, как у тебя образование? Три. Вот надо бы еще пойти на одну вышку. Зачем? А вдруг пригодится? Вот так же и детей. Вот так же и детей обучают. Сегодня я встретила женщину, здесь шла, значит, ехать сюда. Она с коляской, она говорит, с маленьким ребенком. Старшему ребенку заканчивают школу. Живут 10 лет. Она говорит, мне очень нравится. И климат, и условия, и море, и витамины, и все. Но мы будем отсюда уезжать. Я говорю, почему? А вот ребенок э, в школу, в институт, короче, что он там заканчивает. Я особо не въехала, не не прислушалась, но я поняла главную фразу, что здесь нельзя найти работу. Какую работу? У тебя ребенок с айфоном? Какую работу? Я в шоке от людей, которые, знаете как, живут как э, в каменном веке. У них в доме стоит э, комбайн там приготовить еду классную, да, а он, она, или он режет каким-то ржавым ножом, каким-то по -по поковерканным, по поломанным. Понимаете, вот как, вот метафору понимаете, да? То есть вы не понимаем, вот. Так вот, когда я выбирала компанию, я почему зашла сюда? Есть еще другие компании, которые и уже в СНГ делают, в Украине, в России по всему миру других компаний почему так много компаний делают создают такие компании в интернете чтобы уйти чтобы людям создать такие условия платформы своей потому что люди действительно много путешествуют и чем платить посредникам за рекламу там вот эти туристические агентства туристические всякие там посредники здесь компании вот этот клуб, например, заключает напрямую с поставщиками услуг. Здесь сервис очень высокий, здесь все проверено. И когда ты это все пройдешь, сейчас свою шкуру, вот как я на себе, то мне вот тогда уже проще и легче людям предлагать. А я уже перепроверила многое. Поэтому компания MW AirLife, это один пункт, который я сегодня сказала, буду озвучить, лучше, чем компании другие. Потому что она 6 лет, она американская. Она зашла к нам в Восточную Европу из Франции и вы узнаете увидите кто это что это за женщина-хрантуженка сейчас не буду загружать вашу, вашу голову кому интересно напишите хочу получить презентацию я вам дам презентацию вы ее посмотрите что вас было понимание почему умные продвинутые люди выбирают бизнес на путешествиях здесь много людей, я для, для себя не важно, люди, так как я психолог-коуч, я немножко разбираюсь в людях, не важно, насколько люди, чего они в жизни достигли. Я смотрю, если этот человек, у которого есть бизнес, есть этот человек врач, или он адвокат, у него есть, он ну, продвинутый прокачанный человек, а не просто каких-то кошечек, кошечек, собачек выставляет или какую-то фигню там выставляет. Хотя есть люди, которые в жизни нормально адаптируются на земле, а в интернете просто выставляют какую-то там ерунду, да? какие-то вещи, которые, по которым считывается человек. Тоже не всегда соответствует, но тем не менее. И вот, я смотрю на людей. Кто он? Чем он занимается? Пишет книги, он специалист, он психолог, он коуч, он врач, он бизнесмен. Я когда смотрю на таких людей и думаю, ну вот, вот это же умный человек, потому что я женщина, я на, как бы могу на эмоциях что-то воспринимать, поэтому я за теми иду, кто умнее меня, кто умеет просчитывать, кто умеет анализировать, кто умеет эм, видеть перспективу, кто понимает скрендов в конце концов. И поэтому, когда вы видите, сколько классных, интересных людей в таких компаниях, ну, я думаю, вас это тоже убедит, потому что социальное доказательство – один из важных моментов. Вы, когда покупаете какую-то консультацию, тренинг, вы идете к Новосельскому, потом знаете, сколько она дает людям э, результатов, да? как они справляются с болями, как они справляются с проблемами, как они строят бизнес, выходят замуж и так далее. То же самое это касается и любого бизнеса, нужно перепроверить. Какие люди зашли, что они там делают, почему они выбрали. а если кто-то это пирамида. Ну, блин, ну, открой 21-е столетие тогда... и найди, что такое пирамида. Ну, повторойся, если человек хочет, он ищет возможности. А тот, кто не хочет, он будет искать отмазки. Поэтому слово «пирамида», к сожалению, у многих действительно испорченное представление о пирамиде, потому что действительно старая школа, она приста... сильно приставала людям, чтобы там какой-то предложить им что-то. А здесь вы не представляете, вы просто показываете возможности. Ну и пирамида, часто говорят, вот пирамида, Ребят мои дорогие, для того, чтобы подняться наверх, нужно пройти внизу очень даже немного, немало. Очень много пройти страхов, болей, прокачать себя, И не залипать на чем-то. Поэтому я часто задаю вопрос, вот ты делаешь то, что ты делаешь, а ты для чего это делаешь? Какая у тебя цель? Вот просто делай, вот мне это нравится. Но если тебе это нравится, и за тебе за это деньги не платят, и ты свою семью кормишь других источников, ну, не вопрос. Но если ты это делаешь э, и не осознаешь, для чего ты это делаешь, ну, это твой выбор. Поэтому можно путешествовать, имея такой э, такую платформу, выбирать всегда дешевле отели, э, самолеты, поезда. И в этом бизнесе более 90 стран мира. Презентации практически на всех странах мира, которые существует потому что мир сегодня и бизнес сегодня это интернациональный. Так, я заканчиваюсь, заканчиваю. Итак, подожду итог. Как вы можете вести сегодняшний бизнес в интернете? Что для этого надо сделать? Первое, выбрать для себя продукт, который вы хотите презентовать людям. Дальше. Написать четко свое позиционирование, кто вы и чем помогаете людям. Третье. Обозначить, кому конкретно вы хотите помочь. Вот я сказала, кому я могу помочь. Смотрите, люди, которые молодые, закончили институты, они не знают, чем заняться. Они не знают, куда применить их диплом, потому что это копейки стоят. Но они хорошо разбираются в, интер... в этих кнопочках, вот этих вот гаджетах, да? Мамы в декрете толковенькие, не те, которые курицы, которые сели и говорят, у меня маленький ребенок. Трое детей, и она успевает и собой заниматься, и на спорт, и спортом, и бизнес делать, и мужа любить, и детей ухаживать. Как? Обучается, потому что у нее есть цели. Молодые пенсионеры, военные пенсионеры, особенно, у которых мозги еще не совсем залипли на вот этому страхе. Пробивайтесь, идите дальше. Я знаю, что такое военный, сама Офицер запаса и знаю, как ребятам тяжело после увольнения. Они залипают, что-то одно делают, и вот это вот привыкли, вот это алюминий, и все. Поэтому не бойтесь, открывайтесь дальше. Потому что вы даете пример детям, внукам, а они просто даете им гаджеты, и они там сидят сутками в этих интернетах. Поэтому третье это выбрать, для кого ваш, ваш этот продукт. Кто любит путешествовать, кто хочет зарабатывать, кому важно найти свою половинку, кому важно усилить свои отношения, сблизить в семье, кому важно сделать еще себе один источник дохода, кому хочется жить, а не прозябать. Вот так выбираете людей. Дальше. Вы учитесь и объясняете, из чего состоит бизнес. Вы даете конкретные разные объяснения, презентации. Вы зашли в этот бизнес, вот если зайдете со мной да, вот на путешествия, там внутри уже есть... Все расписано, все разложено. За вас, вот кому интересно, напишите, я отправлю вам презентацию. Кому интересно, пишите, мне интересно. Я отправлю вам более детальную презентацию о маркетингном плане, о, что нужно делать, как делать, ну, как, короче, более подробности. Напишите, кому это интересно. Я не буду всем отправлять, не буду никого грузить. То же самое, вы сделаете человек, вы человек, за... уже за вас все сделано. Со временем вы научитесь сами делать презентации, чтобы человек ваш голос слышал. То есть уже все готовое. Главное, чтобы вы поняли идею, захотели путешествовать, зарабатывать и кайфовать от этой жизни. Задайте вопросы, если вам хочется их задать. Если есть вопросы, задавайте. Что вы поняли? Итак, у нас была тема, подчеркиваю. Тренды 21 века которые реально можно себе заработать в интернете. Почему в сетевом бизнесе можно за 2-3 года, а кто и раньше, выйти на пассивный доход, чем быстрее, чем в классическом бизнесе? Я это объяснила. Чем отличается компания MWR Life от других компаний, которые есть уже на путешествиях в интернете? Потому что компаний уже много таких, потому что отслеживаются то, что хотят люди, и создают такие компании, уходят от посредников, а сами становятся посредниками и получают. Мы с вами получаем то, что получают э, туристические агентства, туристические компании разные, туроператоры. Дальше. Почему умные, продвинутые люди выбирают бизнес на путешествиях? Я тоже сказала. Как вы можете приобрести личного коуча в своем личностном развитии благодаря созданию сетевого бизнеса на путешествиях? Вы, зайдя в этот бизнес на путешествиях, помимо того, что вы будете развиваться и будете получать э, доступные цены, вы еще через, с помощью меня, коуча, в месяц будете работать, э, будете работать бесплатно, я буду с вами работать только месяц. Потому что на бой, больше я не вкладываю, это мой труд. Если вы хотите, я вам помогу. Дальше. Если кто-то в поиске своего любимого человека, естественно, путешествие быстрее найдете. Прокачайте свои страхи. Если вы в отношении у вас залипли уже серенькие, и вы там просто прозябаете, и есть это отношение, которые у вас уже просто душа значит, эти через совместный бизнес на путешествиях вместе, вы сможете их реанимировать. Эм, пора работу в интернете вы можете выбрать любую. Все, что вы можете делать, что вы любите делать, вы можете через интернет, опять же через меня помогу вам сделать. Там, кто вы там преподаватель, врач, вышиваете крестиком, вяжете, фотографируете, что вам нравится. И вы хотите, чтобы вашу продукцию больше покупали, потому что покупает мало или вообще не покупает. Кому нравится хобби и вы хотите превратить его в бизнес, это пожалуйста ко мне. Презентацию туристического клуба и постройка бизнес на нем с помощью меня. Кому интересно, поставьте интересно, отправим вам презентацию. Рассказала вам также, почему я выбрала бизнес на путешествиях. Потому что люблю путешествовать, проводила много тренингов в разных странах и знаю, сколько чего стоит, какие стоят, какие есть цены. Также рассказала о том, что мои клиенты помогают моим клиентам я помогаю выходить замуж и жениться, и бизнесы простраивать, и отношения строить между собой. И более убирать и страх, и психосоматикой. Психосоматика это заболеваний то есть помимо того что я предприниматель интернет предприниматель да я еще специалист который в этой теме разобралась и могу помочь вам вот собственно и все если была интересна наша встреча поставьте насколько она была интересна задавайте вопросы даже если сейчас они не возникли значит напишите их чуть позже и я на них обязательно отвечу Спасибо вам большое за то, что были на связи. Надежда Новосельская была с вами. Пока-пока. Денег вам, радости, любви, удовольствия и, конечно же, крутых путешествий по миру. Пока.